Всем привет! Делаем первое видео по Майнкрафту. И... Нам надо продолжать собирать ресурсы. И конечно же, сначала мы поспим. Итак, что нам надо делать? Сейчас нам надо еще за вот эти блоки камни, маяки и воронки. Так что будем сейчас что-нибудь такое ну то есть продолжать фармить ресурсы нам конечно нужны стрелы а... так куда мы можем положить порох и так а... вот он давайте сделаем так и один оставим здесь нам также нужна будет еда. Так, так, так. Тут есть сырая треска. О. А давайте-ка ее приготовим что ли. А где она, кстати? Я ее что не взял? Так, да, ее не взял. Сейчас. А, -а, а, я выкинул оружие, ладно? Ничего страшного. Все, пускай готовится. Сейчас... Кстати, можем взять. Так, так, так. И мы можем даже еще сделать, чтобы готовился картофель. И взять еще морковочки. Вот так. И все, в принципе. Так, сейчас будем заниматься вот такими вот делами а так подождите-ка а больше уголя нету да Сейчас посмотрим может все-таки есть еще уголь так так так смотрим э, пок... так тут одна воронка есть значит надо еще будет взять их так уголь берем уголь надо все это добывать значит так жарим картофель а еще кстати тот домик я отдам другому пользователю и все же моя база здесь но это не только моя база но и моя а и тут и дальше есть э -э -э так Надо тогда тут есть что посадить. Забираем. О, так. Забираем все, что можем взять. И сейчас мы. О, мы получили сапикул. Так, садим, садим. Вот. Теперь. Семена свеклы. Посадим еще немного святой. Вот так вот. Ну и все пока. А, можем тут еще посадить. Получили еще морковочки. А, а как насчет вот этого? Вот. Так, так, так у нас дальше сейчас получаем немного картофеля из веквы. у нас есть печеный картофель так сейчас пока что мы так берем сырую говядину Эйк. Можем взять э, ну, пока. Но надо, значит, добывать еду тоже. Будет так. Ой, вот. Получили жареную треску. Дальше, а мы можем. Нет, свеква не готовится. Значит, сырую говядину готовим. Еще так еще добавляем картофель сюда и забираем его вот так вот так, пускай готовится ага, так ну свеклу я может пока не буду брать так оставим ее здесь можем в принципе взять Одну пшеницу. Так, что у нас тут? А, тут порох еще есть, вложим сюда тогда. А, так. Интересно, интересно. Что мы можем сделать из еды? Хлеб. О, а, надо три пшеницы так а посмотрим что у нас тут есть такого так так так смотрим тут кстати стрелы есть Так. песок душ почва душ а пока ставим ядовитый картофель. А, ага. смотрим, а что мы хотели? Мне кажется, хлеб у нас здесь. Ну то есть пшеница. Ладно, берем, берем. Так, так, так, тогда делаем еду. Сейчас сделаем хлеба. Вот так. И вот так. Все. Сделали хлеб а оставки мы забираем положим сюда коровы ждут когда их обслужат так прежде чем мы отправимся в поход мы можем Мы получили еще стейка и можем получить еще печеного картофеля. Так. Что же мы тогда будем делать? Смотрите. Тогда мы возьмем вот столько стрел. В принципе... Подождите-ка. Возвращаем назад. И берем вот так вот стрелы. Не, делаем так. Вот. В принципе, нет, делаем вот так вот. Да и все. Итак, что мы делаем дальше? У нас есть статья ⁇ бессмертия есть еда, еда и вода, да? А, подождите. А, тут еще есть пшеница, пускай лежит уже. Так. Что же я хотел? А, можно взять ведро с собой. На всякий случай. Пусть тоже будет. Так, что нам надо сейчас? Сейчас... Так, так, так. Нам надо золотые слитки будут еще для этого. Нам надо золотые самородки. Нам еще нужно с, Это камень делать. Нужно нам еще пять воронок и маяки. Ага. Все. Ну а также бы не помешало и, и, и, и, и прочие другие ресурсы. Так. Что, тогда отправляемся? Отправляемся мы в нижний мир, так? Ну, на этот раз надеюсь я уже все же мне удалось убить одного гаста. Тут правда так тушим пожары хоть немного. Я и тут их тушил. Я вчера не делал ничего, я отдыхал от видеостримов. А... Это самое, а... Сегодня я сделаю, делаю вот такое видео, а завтра я буду стрим делать, но скорее всего не по Майнкрафту. А сегодня я делаю первое видео по Майнкрафту, и продолжаю играть на ХК. Вот, первое видео по ХК, потому что я делал до сих пор стримы, но я решил вернуться к видео. Ну и скажу уже, что я одно Это самое опубликовал недавно так о, интересно а где нам найти о где нам найти крепость пробуем ее найти а это было больно что ли так что мы получили Я что-то получил Незер Кварц. Прикол. Что, будем брать его? Главное, чтобы нам гаст все не испортил. О, так нужно и разбиться. Так, надеюсь, я его еще получил. Я получил также Незерак Все, идем назад. Разбиться-то неохота. Оу. Интересно. Так. Ну что, спускаемся? Спускаемся и посмотрим. А у нас даже не хочется сюда спускаться. Ладно, мы спустились, а вроде то надо будет и какие-то еще ресурсы, если что, будем наготове, чтобы сражаться. А! Так, на нас атакует Гаст. Надо быть аккуратней. Он легко уничтожает эти блоки. Но ну, кто уже достаточно времени играет в майн, тот это уже знает. Это просто я уже тоже видел сколько раз. Ну это в принципе ни для кого не должен быть а, я поджарился. Так, значит он где-то там. А, -а, -а, а, так, так, так. Там он нас заметил. <з beğenquito> Только так сильно не злись. А, -а, -а, -а, а, так. Дело в том, что я его даже не вижу, к сожалению. Так, фактически стреляешь слепую, А мечом мне только удалось один раз отразить его попадание. Так, так. Нам надо идти дальше. Надеюсь, что он нам сильно не помешает. Так. Где-то рядом. Но пока я его не вижу. Все равно у нас не все ресурсы, а нам еще нужны ресурсы. Чтобы не поджариться, надо тушить этот пожар. Оу. Так. Я не знаю, смогу ли я найти крепость э, Нижнего Мира, но, по крайней мере, может, что-нибудь мы найдем здесь, если выживем. Ж... Жива... Выживание, конечно, желательно. Пособираем тогда Незер Кварц. Может он для чего-нибудь нам понадобится. Так, так, так. Кажется, мы весь его добыли, да? Интересно. Ладно, чтобы мы могли вернуться. Так, так, так. Интересно, а что это? А, а у нас нет лопаты. Я, скорее всего, понял, это гравий, скорее всего. Ладно. Так, мы спустились. Тут у нас есть лава. А может... Интересно, мы тут видим один биом. Но я не знаю, мне кажется, это не крепость. А вот они самородки, но э, я отсюда до них не достану. Так. Интересно. Тогда забираем. В принципе, если это газ не такая проблема, главное уметь выживать. Тут такой у нас биом. Ну, в принципе, это тоже уже не новый биом. Интересно. Так. Ну, хотя... так так так посмотрим-ка посмотрим куда нас все это приведет где-то рядом ого совсем близко не стрелять чай это у нас пиглины ну, быстро бегаешь однако кожи так так так он тут? Прибил его заодно. О, тишина стала. Что-то тут нам выпало. А, интересно, а это что за материал? Правда, я до него не достану. Плаку... куча лоза, сырая, свинина. Блок Назеритового нароста... назерикского нароста нам попался костный блок. Все равно надо будет возвращаться, потому что у нас инвентарь не резиновый. Так. Ну, в принципе, можно временно сделать э -э вот такое вот и забрать его, посмотреть, что это. Мне просто интересно сейчас так так сейчас узнаем что это это грибосвет все вот теперь теперь туда мы дальше пойдем о! Да я заодно добуду Не помешает, я думаю это просто все равно будет устраивать походы в Нижний мир Поэтому Да еще мы за это какой-то опыт получаем Так что здесь любят обитать А! Кажется я слышал пигрина Оу. А, это зомбифицированный пингвин, лучше его не трогать. Если я уже наслышан, что если его не трогать, то ну я так думаю, то и он меня не будет трогать. А то такая толпа на меня полетит. А видите, он меня не трогает. Значит, он нам не опасен. А вот он опасен. Но он... Но... А! Это он стреляет! Эй! мне больно да как ты посмел получай тогда больно тут даже эндермены есть В принципе, ребенок, возможно, надеюсь, нам ничего не сделать, может его и не убивать. А можно и прибить. Посмотреть еще раз. Стоит ли его убивать. О, вава! Ва. А кстати. Но.. Можно туда пройти и посмотреть, что там. Я его с одного удара прибил. Интересно. Еще один. Я пособираю. А вот, кстати, что, что нам надо там наверху. Теперь. Мы нашли светокамень. Теперь нам надо понять, как его достать. Да, и тут не только есть зомбифицированные пиглины. Лучше их мы не будем трогать. Вот. Достали. Заодно пособираем. Может понадобится для чего-нибудь. Ну, по-любому может понадобиться. Так, тогда начинаем наше. Наш, наш подъем. А, я не достал. Ладно. Вот. Делаем тогда вот так. Так, главное не свалиться. Так, ну вот, светокамень. Сейчас... А, ну это было не страшно. Сейчас нам надо добраться до светокамня. Хватит нам этих блоков. В принципе, посмотрим сейчас. Добываем света камень, но на самом деле нам его надо будет сделать. Можно, кстати, будет и не только, а и этот кварц забрать. Мне придется туда забираться. В принципе, забрал. Вот. Нам все равно надо светокамень для кое чего, что мы строим. Но пока я не буду говорить, что это. Так, так, так. Сейчас немножечко. Оу. А как? А, я же сюда забрался. Я уже забыл. Так. А, не достаю. Тогда у нас еще осталось немного блоков. Короче, надо будет спрыгивать и. Я еще достаю вот там уже не достаю значит ставим еще выше а -а -а, упали <с> не <с> знаю ладно и даже если все не заберем тогда Сейчас попробуем сделать вот так последний остался ну, в принципе, я достал опыт. Итак, будем смотреть, что мы можем забрать. Так, так, так. Теперь ломаем. Сейчас будем смотреть. А, ладно Все. Сейчас Вот Так Сколько мы собрали? Мы что, уже так Светокаменной пыли собрали? Ого Ничего себе. То, да что хотите сказать, нам ее хватит. Но все равно. Так. Сейчас надо назад пока забраться. Ага. Ну, тут и есть, тут много что есть можно брать, но.. Надо ли это брать за один раз? Оу. Так. Ладно. Что можем то возьмем? Так, так, так. Итак. Ого. Мы можем тогда что сделать? О! О, я их забрал! Uh -huh. А я тоже стрелять могу! Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так... Ах ты ж! Иди сюда ну тогда получай нас мешаешь так так так возвращаемся пока сейчас так берем назер кварц так так так мы взяли еще светокаменной пыли мы взяли искаженные корни не знаю пока зачем они нам нужны но в принципе почва душа это песок душ то есть вот как-то вот так. Так, главное не заблудиться Тут недалеко, лава. Ну, кого-то мы видим. Ну тогда получай. Сам согрелся. А вот там уже зомбифицированные. Их мы их трогать не будем. У нас есть дела поважнее. Например... О, тут кто-то есть, да? Нам же нужны ресы. забрали да идем дальше да я просто проверяю а вдруг я упустил и кто-то зашел к нам чтобы с нами например поиграть о еще пускай будет в принципе это как источник света полезное место кстати Я тебя не заметил. Я думаю, кто это? Кто-то, кажется, тут еще есть. Вот, что? А, не тащат блоки. Так. Я, кажется, допустил одну ошибочку. Типа. Ну тогда получай. Пигалин. О. Ну да я заметил, что... Новый опыт я типа типа не получаю. А вот еще один. А нет, это не тот. Вот где пигалиный. Завоя банчика. А! Ну что ж. Тогда получай за кабанчик отомстил где ты врешь не уйдешь так так а зомбифицированных мы не будем трогать хотел так надо будет в принципе выбираться отсюда зомбифицированный на они к нам нейтральны пока mm -hmm. мы на них не нападем а кто-то у нас стреляет или мне показалось У нас зомбифицированный пигрин Лучше мы... Ах ты ж! Ну давай, получай. Тут у нас еще, скорее всего, стрелять собрался. И мне бывает уже кажется. Так. В принципе, можно там по пойти посмотреть. О, кабан так кто у так Хапан? Интересно. Так, в принципе, я нашел способ. Сейчас сбегаем туда. Смотрите-ка, но Вопрос, как туда добраться? А, подождите. А может, пока и не буду. Зачем мне забирать весь светокамень? Если... Может, мне и этого достаточно будет? Войдем посмотрим. Я и так его нормально добыл. А! Нет! Мы не хотим умирать. Есть, мы выжили, уже... Но поджарились. А, я умер. Я сгорел заживо. Вот что значит падать в лаву. Я сгорел заживо. Ох. Ладно. Так. Что мы добыли? Так, мы можем сделать светокамень. Итак. Например, вот так. Вот так. Делаем вот так. Дальше. А, на нас напали, так, так, так. Слишком увлекся. А, это ты! Старый добрый скелетон. Так, чтобы они нам не мешали. Надо с ними разобраться и поспать. Что ж, от смерти никто не застрахован. У нас 20 уровень, и опыт дальше не идет. Тогда спать все дело в том что сгорел заживо так сейчас ты сгоришь а, -а, -а, а? или я сгорю я лучше тебя не трогать это не как в лаве все же ты дольше горишь ну ладно теперь так мы создали Светокамень, еще создаем пример вот Еще И еще один У нас 22 светокамня Ведро, конечно, нам не понадобилось, но ладно Так Мы собрали 12 грибов света И что ж, острелы мы даже не использовали надо пойти посмотреть, может нам и хватит столько цветокамня. Хотя, подождите, нет, надо будет еще взять. Наверное, не хватит. Так. А вот и картошечка. Угу. Хай готовится и приготовим сырую свинину. Так. Что мы тогда будем делать? А, пошел дождик. Грибосвет. Где у нас гневая плоть? Вот она. Так. Изеритовый лом, кремень. Так. Почва душ. Песок душ получен. Так. Ага, и что еще кожи блок? Так смотрим, блок незриц нез, незерского нароста. Так здесь так сделано. Hmm. Тогда положим костный блок сюда. Это тоже сюда. Это сюда. Незер кварц, плакучая лоза. Ладно, положим все сюда. Цветокамень берем. Все это берем с собой. Остальное. Ну и дождик пошел проливной. Так. Берем жареную свинину. А, нет, не то. И берем печеный картофель. Так. Тогда уже не пойдем в Нижний мир, а ну, такой один поход провели. И пойдем тогда кое-куда сходим. Тут у нас дерево есть. Кажется, наступила ночь. Но все равно будем отбиваться тогда. Сначала мы не пойдем сюда, пойдем мимо домика и пойдем в одно место, э, минуя деревню. Там кое-что надо сделать нам. Так, это я тут, кстати, накопал. Да, да, я знал, что ты будешь здесь. Я тебя видел, кстати. Кстати, тебя тоже. Молодец. Теперь двигаемся дальше. Я знаю, что ты бомбанешь, поэтому. А еще нас доделал. Так-так. Сейчас мы отправимся на лодочке. Правда, нас будут преследовать. Кто-то тут уже что-то поломал. Покушаем. поплыли вот да, нам надо туда ну в принципе недалеко давай, нет водочка вперед о волк но у нас а у нас кстати есть кость вот все теперь ты за нас так Нет. далеко ты не уйдешь так, тогда ложимся и поспим. Мы сгорели заживо, но это нас не остановит. Мы почти на месте. О, горящий лучник. Ну как тебе, хорошо горится? А, тогда получай. Так, тут кто-то, я слышу, еще звенит костями. Но... Так, почти готово, почти готово, так, вот я слышал, так, и что, вот у нас светокамень, надо еще раз светокамень будет, э -э -э хорошо, ну и все пока, все что мы могли дать сюда, это светокамень еще, Так. Ну вот пока все, что было сделано. Просто пробежимся вокруг. Ну, вот. Это пока только начало нашего грандиозного плана. Все. Так, так, так. Хм. Ну что ж, сейчас. Сейчас возвращаемся. Мы здесь пока закончили. Пока удалось только немного светокамня добыть, но это не все, что нам нужно. О! <смех> как собака. Хотя это волк. Поплыли. а, -а, -а, -а! <смех> Хотя не страшно. Маршрут уже запомнили. Так что... Плывем, плывем, пока не приплывем все а здесь уже пойдем пешком все все отлично а сильно долго не буду я еще некоторое время и все правда сберемся, конечно с корипером Так, так, так. Разогнался, знаете ли. Ничего. Так, здесь, кажется, был скелет, он сгорел. И мы получили кое-что. Тут у нас криперы. Сейчас мы с ними разберемся, вот так, порох, ура, готов. Так, я потом, может, даже табличку здесь сделаю, кто здесь будет жить. Так, Пока забираем камень. Итак, я забираю отсюда. И вот столько забираю. Все. Я сделаю вот так сейчас. И вот так сделаю. Так. Золотые слитки возьму. И что мы еще возьмем? Например, гладкий камень возьмем. Ниц не буду брать. И порох отдам. Так, кости возьмем. Почва душ. Пускай будет так так так это все мы ставим кусочек и забираем. это все мы оставляем Это можно тоже взять магма симптома помогу ладно пускай это будет все гравий кремень берем железный светок берем вот так, так, так. Уголь, в принципе, не сложно там быть. кого вас оставляем. Итак, алмазная кирка. Так, так, так. Если надо, потом мы сделаем. В принципе, здесь все. Что у нас здесь? Цветокаменная пыль. Уголь. Кожи. Скажи, все это будет. Все, пускай это вот так будет. Так, все, уходим отсюда идем на нашу базу. Дерево горит Плохо дело Плохо Давай Так Чтоб оно все не сгорело Так, ладно Что нам придумать Используем тогда камень но пока оно все не сгорит то сгорит все там заново обрабатывать булыжник все равно придется так потушили дерево да. ну ладно как есть вот мы снова на базе и мы видим тут зомби уцелевший видимо он тут был потому что а ладно семена ладно я кое-что поспешил сломать но ничего сейчас мы посадим посадим посадим так заново так сейчас садим свеклу вот а не хватило ладно больше у нас пока семян нет у нас есть 5 изумрудов тогда мы их берем кажется зомби сгорел. ну и хорошо Итак, что мы делаем тогда? Ложим. Где наш... Так, это алмазы, а у нас есть изумруды. Так, где он у нас камень? Ложим камень сюда. Золотые слитки. Так, подождите-ка ага незерак кремень так ложим кремень так так так ну, да ложим кости сюда золотые слитки ой не золотые медные так свекла Гладкий камень. Тут есть гладкий камень? Нет, я не вижу его здесь. Блок рудного железа. А, понял. Бутылочки. Я их тут не вижу. Тут... А, вот есть бутылочки. Ложим сюда. Дальше. Незерак. Э, ладно. Ложим так. Что еще? Гладкий камень. Так, так, так. Булыжник. Ладно, пока его сюда положим. Можно его, если надо, и превратить. Так, гладкий камень. Железный слиток. Медный слиток. Дальше золотой. Угу. Наступает ночь Поспим Так Здесь у нас все именно так Так, так, так Что? А вот изумруды где-то я видел кусочек золота. А где лежит у нас? Я что-то не вижу, где лежит цветокаменная пыль. Я что, тут нету? Действительно, семена свеклы. Можно одну взять. И... Сейчас посмотрим. А вот еще кусочек золота. Сейчас сдадим. Так, светокаменную пыль тогда вожим сюда. Ага. Пока что так Эээ... В принципе, скорее всего, я сейчас сделаю вот так. Я повожу тогда алмазную кирку сюда. И сейчас мы создадим мы создадим золотые слитки а золотые блоки с чего делаются из золотых слитков значит делаем а нет не получится одного кусочек еще не хватает ладно тогда вставляем их здесь э, дальше что мы делаем мы Делаем так, пока. Все. Сейчас берем семена сливковы и садим сюда. хай растут, но уже, в принципе, не буду. Так, а на сегодня мы заканчиваем, и, и конечно же, мы сюда вернемся снова.